Начнем с помогательных структур или придатков глаза. Какие у нас есть придатки глаза? Это веки непосредственно, слезный аппарат и конъюнктива глаза. Вот, соответственно, могут быть различные проблемы с этими структурами, вот, с патологиями. Вот, и их необходимо лечить. Вот, при всех патологиях, на самом деле, вот этих вспомогательных структур придатков глаза, нам необходимо обязательно первый авто закапывать, потому что он как раз вот действует на наружные, наружные придатки органа зрения. Соответственно, могут быть воспаления. Вот, если у нас идут воспаления, балифорит, допустим, соответственно, воспаление век, вот, то э, дополнительно здесь можно принимать виаргоны, там может быть в связи с паразитами, с какими-то э, нарушения, вот, либо просто нарушение иммунной системы, воспаление какое-то может происходить. Вот, соответственно, дополнительно, вот, помимо первого виаргона, здесь уже необходимо принимать первый, 23, 3, 28 э, виаргоны. Вот, то есть если вы видите, что у вас покраснение века идет э, какое-то, э, то соответственно вот это нужно принимать. Если есть ячмень, тоже обязательно идет первый э, виоптан. Можно вот дополнительно опять же принимать виаргоны. Опять же, первый, 23, 3, 28. Можно первым виаргоном, разведенным э, водным раствором, делать еще и примочки. Непосредственно, опять же, прикладывать, смачивать ватку, прикладывать вот к воспаленному участку века или вот ячменю непосредственно, соответственно, тем самым будет происходить улучшение, потому что, как я говорю всегда, у наши флуоревиты они работают локально наиболее эффективно, то есть непосредственно, когда взаимодействуют с тем органом, на который они работают на котором они работают соответственно так же как вот допустим с первым виаргоном, который у нас может восстанавливать хрящевую костную ткань и можно делать аппликации водным раствором так же и здесь он также хорошо заживляет кожные всякие проблемы и воспаления соответственно первым виаргоном можно делать также аппликации на веки допустим